И они идут без наркоза, без наркотиков, абсолютно четко опускают бюллетень. И у них есть один железобетонный аргумент, который никто никогда в жизни не перебьет. Они в открытую говорят. говорят а вы-то чем лучше? Вы будете так же воровать, как воруют эти. Но эти хотя бы уже нажрались. Я говорю, подождите, а вы будете воровать? Они говорят, да. Если б меня туда занесет, я тоже буду расставлять своих друзей знакомых. Вот эта деградация, вот ментальная... Она практически, она произошла. Значит, есть такой переломный возраст, это возраст 5-6 лет. До этого возраста дети искренне считают, что мир крутится вокруг них, а роди... и родители вокруг них крутятся, и родители на уровне богов. Но вот есть перелом. Это возраст 7 лет, когда дети выходят в некое общественное пространство. Там оказывается, что Васенька, который дал тебе в глаз, папа не пойдет разбираться с его папой. И даже не будет разбираться с Васенькой. И ты должен отвечать за свои поступки сам. К сожалению, мы в, ментально по-прежнему находимся, все народное население, в возрасте 5-6 лет.